Видископ. Невзирая на те сложности, которые сегодня существуют, поскольку, конечно же, есть и сбои с финансированием, и сбои с какими-то организационными вопросами, безусловно, мы потеряли целый ряд баз опорных, таких как Евпатория, Ялта. Это очень больно сказывается на подготовке. Курахова в Донецке, которая также сказывается на подготовке, это наша опорная база была. И с финансированием вопроса, но у нас складываются такие отношения с министерством и с Олимпийским комитетом, что мы все друг друга подстраховываем, если тяжело у министерства включается Федерация, если тяжело у Федерации включается Национальный Олимпийский комитет, одалживаем деньги, каким-то образом э, помогаем, финансируем. Например, сейчас не, смог, не смогло министерство профинансировать чемпионат Украины юношеский во Львове, и полностью весь груз, ну и сказали честно, не можем. И понятно, потому что ситуация. И федерация полностью проводила этот чемпионат. И я вам скажу, невзирая ни на что, на то, что у нас Крым сейчас в таком состоянии подвешенном, Донецк, Луганск, на то, несмотря на то, что родители достаточно напряжены и переживательны в длительных, в дальних командировках, а еще и во Львов. У нас рекордное количество участников, 750 детей участвовало в чемпионате, несмотря на то, что там высокие квалификационные требования. И это очень хороший знак, это говорит о том, что э, не на, несмотря ни на что, наш вид спорта, он развивается, будет развиваться. И мы надеемся, что со временем это будет э, также конвертироваться в том числе и в очень высокие, хорошие спортивные результаты. видео.